Всем привет! С Вами снова Ирина Фадхулина. Сегодня я бы хотела рассказать Вам, как я делаю тычинки для цветов. Конечно, тычинки можно купить в магазине. Но, во-первых, не у всех есть такая возможность. Во-вторых, магазинные тычинки подходят не для всех цветов. Потому что у некоторых цветов совершенно особенная форма тычинок. И хочется какой-то цвет придать свой. Поэтому я поделюсь с Вами своими секретиками, как это делаю я. Вот такие тычинки продаются в магазине. Они бывают разных цветов совершенно, но у них, во-первых, они блестящие, видно, что они не натуральные. Во-вторых, у них такие вытянутые краешки, которые подходят не для всех цветов. Лично мне не нравится в некоторых цветах их использовать. Я купила эм, пыльцу. Одна. Оказалось, она желтая, но у нее такой немножко зеленоватый оттенок. Опять не подходит. Мне, например, для моего цветка нужны... Вот смотрите, какой у меня цветок получается. Это цветок яблони. И у него я сделала совершенно, как мне кажется, натуральные тычинки. Яркие, такие легкие, полупрозрачные. Я их делала из манки. Сейчас я расскажу, как я это сделала. Вот у меня есть уже подкрашенная манка. Я расскажу вам этот процесс с самого начала. Вот берем немножко манки, манной крупы. Немножечко, буквально где-то чайную ложку нам достаточно будет. Потом я брала восковый карандаш щепотку манки и этой щепоткой как бы растирала этот карандаш конечно процесс такой длительный, трудоемкий но если вам нужен такой нежный оттенок то это как раз то что нужно Ну, соответственно какого цвета карандаш возьмете, такого цвета будет у вас крупинки вот видно они уже становятся такими желтоватенькими ну если процесс продолжить естественно они окрасятся все можно этого не делать можно оставить манку натурального цвета, а потом просто покрасить ее акриловой краской в принципе мы сейчас так и сделаем я беру леску наматываю ее на какую-нибудь твердую основу, в данном случае это спичечный коробок Заматываем побольше, чтобы у нас получилось больше тычинок. Сейчас, весь, сейчас использую кусочек лески, который я отрезала. Можете взять картонку или какую-то коробочку, неважно. Дальше разрезаем в двух местах. сверху и снизу. Раз и два. У нас получились такие палочки прозрачные. Вот они наши лески. Теперь я беру свечку. Такая у меня новогодняя свечка. Очень романтичный процесс. Итак. Долго не держите. Вот она у меня манка. Подносите леску не в самый огонь, а рядышком. Как только она начинает плавиться, получается капелька, сразу эту капельку опускаем в манку. Слегка появилась, и я ее сразу туда. Видите, получается на конце так, фокусируйся на конце лески, получается такой маленький шарик, не хочет вот так. И складываем теперь наши эти шарики. Полуфабрикаты тычинок. Так нужно поступить со всей-со всей нашей леской. Сколько вы хотите, тычинок только придется и поработать. Но процесс того стоит. Если по вашей задумке такая тычинка вам не подходит, вы можете сделать ее не из лески, а из нитки. Для этого нитку нужно также отрезать кусочек нитки, какой вам нужен, намазать ее клеем ПВА, дать высохнуть. Она станет такой твердой. И кончик э, этой ниточки опускаете в э, акриловую краску. И все. У вас получаются такие тычинки, которые вам нужны. Ну, Я не буду все делать. Вот несколько тычинок я сделала. Теперь мы берем... Мне хочется, чтобы они были такого ярко-желтого цвета. Поэтому я беру акриловую краску, мне удобнее делать это просто зубочисткой, Красим нашу манку, наши тычиночки в тот цвет, который нам нравится. Вот видите, они получаются уже такие желтенькие, и основа у них полупрозрачная. Тычинки же не должны сильно выделяться. Вот такая получается картинка. Вот такие тычинки мы с вами сделаем. Вообще, девчонки, если есть такая цель сделать реалистичный цветок, то я обычно смотрю на настоящие цветы, разглядываю фотографии, если есть возможность, покупаю настоящий цветок для того, чтобы вдохновиться, прочувствовать все детали, и тогда вы поймете, какая тычинка вам нужна. Это не единственные тычинки, которые можно сделать, в следующих видео я обязательно покажу какие-то другие тычинки, которые будут соответствовать тому цветку, который я буду делать. Следите за новостями. Творческих успехов вам, вдохновения. Рада была быть с вами.